Я Что ты сказал? я хочу, я ты давай, ты как крыса, сидишь за камнем, еще мне что-то будешь рассказывать? А? Ну ты не Ты же камни нюхаешь, сидишь, папа. да? Еще мне что-то рассказывать будешь? Ну и пойдет. Ну-ка, еще что ты расскажешь? Ч твой папа твою маму обижал что-ли, что ты такой злой? Почему ты такой злой? Ой, токсики, токсики, токсики!